Всем привет! 22 августа в актерской среде появилась новая актерская семейка. Популярные артисты звезды сериала Евгения Лоза и российский актер Антон Батарев сыграли свадьбу. 22 августа влюбленные расписались в Рибоедовском ЗАГСе в городе Москва. С трогательными снимками фото молодожены поделились в Инстаграм. На них счастливые Евгения и Антон демонстрируют обручальные кольца и нежно поздравляют друг друга поцелуя. «Девочка моя родная, я очень-очень тебя люблю», написал Антон под совместным фото, сопроводив его сердечками. В свою очередь, Евгения также радостно делится совместными фото с любимым. Под одним из... из фото оставила трогательный комментарий. «Я в тебе нашла абсолютно все». Для торжества Евгения выбрала лаконичное белое короткое платье «Трансформер» с огромным бантом на груди которая из длинного наряда со шлейфом в конце вечера превратилась в мини-платье. Фату и прочие свадебные украшения надевать не стала. Свадьбу гуляли в узком кругу. По традиции невеста в конце торжества бросила букет. Напомним, о романе актеров стало известно несколько месяцев назад, когда Евгения похвасталась кольцом на безымянном пальце. Позже она подтвердила отношения с Антоном и рассказала, что познакомились они на съемках в Киеве. Пару часто видели вместе в ресторанах столицы. «Слава Богу, так сложилось, что мы вместе здесь. Нам хватает работы обоим. Причем мы трудимся в разных проектах. Познакомились мы также. В Киеве», — говорит Евгения Лоза. Актеры познакомились в 2018 году на съемках картины на качелях судьбы, где им пришлось играть влюбленную пару. После этого их стали часто замечать вместе. Это первый брак для 35-летней Евгении. Свадебное платье она примеряла только на съемочной площадке. Евгения Лоза относится к категории тех знаменитостей, которые ревностно охраняют свою личную жизнь от посторонних взглядов и обсуждений. Ей приписывали роман с известным футболистом Маратом Измайловым, актерами Игорем Томилиным и Иваном Житковым. Евгения и Антон делиться подробностями своей личной жизни не любят. Однако Антон как-то раз о разговорах о личной жизни отметил, что он своеобразный домостроевец, для него – Образцом является советская семья, в которой на мужчине лежит обязанность по зарабатыванию денег, а женщина создает уют. Конечно, жена при желании может работать, а муж не должен дома лежать на диване. первый раз Ватарев женился 27 лет, по собственному признанию спонтанно, через полгода супруги расстались. Со второй женой Екатериной актер развелся в 2018 году. В этом браке у пары родился сын Добрыня. Свободное время Антон старается проводить с сыном, правда сейчас это по большей части происходит по скайпу, поскольку актеры, а уже и семейная пара, много снимаются в Украине. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки и не забываем подписываться на канал. Всем спасибо и пока-пока!